Приветствую вас в учебном центре Ольги Васильевны Шерешевой. Курс, который вы открыли, называется «Полезные инструменты». Цель этого курса – рассказать о полезных инструментах, которые позволяют сделать работу в интернете более организованной, позволяют сэкономить много времени, сил и нервов людям, которые пользуются этими инструментами. Посмотрите, пожалуйста, все уроки. Пожалуйста, выполните все задания домашние по каждому уроку и примите для себя верное решение, нужны вам эти инструменты, либо нет. Нет никакого обязательного использования, то есть все эти инструменты носят такой рекомендательный характер. Всеми инструментами пользуюсь я, а без них мне работать, правда, физически бывает очень сложно. Возможно, вы пользуетесь какими-то уже аналогами этих инструментов. Напишите, пожалуйста, об этом в домашнем задании. Возможно, вы хотите узнать о каких-то других инструментах, работать с которыми вы не умеете, но о существовании слышали от своих друзей или знакомых. Наш тренинг-центр – это совместная работа. То есть, если у вас есть какая-то полезная информация, вы сами что-то записываете, есть чем поделиться – Пожалуйста, связывайтесь с Ольгой Васильевной, либо пишите мне в личку. Вот моя страничка ВКонтакте. Добраться до меня, связаться со мной можно через наш сайт zkbv.ru. Здоровье, красота, благополучие. Вот иконочка Игорь Черноусов. Мои социальные сети, которыми я пользуюсь. Щелкайте на них, и я вам обязательно отвечу. Также все пожелания, все рекомендации оставляйте в домашних заданиях. Они все проверяются, все это читается, ваш труд не останется незамеченным. Спасибо вам.